Это катание. Ой, Давай. Ну, я уже был вас, хорошо. Да, садись его. Давай. Садись его. Вот Да, да, Покриваться. Спасибо. да как, как Вот это